Мне часто приходится слышать глупость, и наверное не только мне одному, вы тоже неоднократно слышали эту глупость, которую говорят так называемые верующие, что мол на земле нет церкви без пятна и без порока, что является ересью, которая в корне противоречит священному Писанию. Господь говорит, что Он придет за Церковью, которая будет без пятна и без порока. Иисус Христос строит именно такую Церковь. Он не строит Церковь из грешников. Иисус Христос не строит Церковь из еретиков, которые обманываются сами и обманывают других людей. Где же найти эту Церковь, которая без пятна и без порока? Эта церковь сокрыта в Иисусе Христе. Ты не сможешь ее найти, физически пойти, сесть в эту церковь на лавочку и слушать пастора. Нет. Ибо эта церковь находится в Иисусе Христе. И пока ты не найдешь Иисуса Христа Самого, пока ты не будешь встречаться с Ним, пока ты не будешь в тесном контакте с Ним, ты никогда не увидишь эту церковь она будет сокрыта от тебя в Иисусе Христе. Ты можешь называть себя, что ты в Иисусе, ты можешь говорить, что ты верующий, но если ты не встречаешься с Иисусом Христом, если ты не в контакте с Ним, то ты никогда не увидишь эту церковь. Когда ты повстречаешься с Иисусом Христом, Он пригласит тебя в эту церковь, Он очистит тебя. Когда ты станешь чистым без пятна и без порока, Иисус он будет из тебя строить эту церковь, ты будешь частью этой церкви, если ты конечно же захочешь. Ибо Господь предложит тебе следовать за Ним, Он скажет тебе отверги себя, возьми свой крест и следуй за Мной. С этого момента ты будешь повиноваться Ему, у тебя уже нет своих собственных желаний, у тебя нет своей собственной воли, либо ты повинуешься Иисусу Христу, либо ты идешь за собственными желаниями, но ты выбываешь из этой церкви, ты уже не будешь в церкви Божьей, ты уже будешь в какой-то церковной организации, в земной человеческой, которая не имеет ничего общего с Иисусом Христом. Поэтому если ты хочешь быть частью церкви Божьей, тебе нужно найти того, кто строит эту церковь, а эту церковь строит Иисус Христос. Именно эту церковь, врата ада, не смогут одолеть. А эти церковные организации, они лежат на лопатках у дьявола. Более того, они сотрудничают с сатаной и они считают себя, что они Божьей церкви, они, пол, они полны грешников и пастор выходит каждое воскресенье или в какой-то другой день недели и говорит из-за кафедры, что все мы грешники, и вся эта организация в один голос говорит Аминь. Это люди, которые погибнут и закончат в аду, если они не покаются, если они не выйдут оттуда и не придут к Иисусу Христу, который из них будет строить свою церковь, которую врата ада не одолеют. Да благословит вас Господь наш! Isos.